Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже фирмы Гималая SoftWool. Здесь 250 метров в 100 граммах, то есть довольно-таки тоненькая пряжа. В состав ее входит 75% акрила и 25% шерсти. Очень мягкая, нежная пряжа на ощупь, мне понравилось с ней работать. Здесь классический метраж и вот такая вот средняя толщина ниточки, то есть довольно-таки тоненькая. Вот. из такой пряжи можно связать как пинеточки, так и аксессуары, какие-то шапочки, снуды, шарфики. Вот, можно связать кофточки, также можно в двойную ниточку вязать. Здесь производитель рекомендует спицы номер 4. Для плотной вязки лицевой глади я бы рекомендовала брать не больше троечки, если же это свободная вязка. Допустим, такая как платочная, можно использовать тройку с половиной. Четверку, честно говоря, не использовала. Это для очень такого рыхлого вязания. Далее. Что касаемо по поводу ухода, как и другая пряжа для э, ручной вязки, требует и ручной стирочки. Поэтому стираем ручками обязательно изделие из этой пряжи и сушим на э, горизонтальной поверхности, на какой-то ткани, либо полотенчики можете. То есть обязательно не на клеенке, чтобы долго у вас не сохло. Теперь, что касаемо э, гипоаллергенности, здесь нигде ничего не указано, поэтому детские вещи рекомендую вязать я при небольшом тестировании. Зажмите вот этот моточек ниточки где-то на минутки 3, э, вот здесь вот где у вас э, изгиб ручки, вот так вот зажимаете и держите не менее трех минут и посмотрите если нет никаких покраснений изменений на коже реакции то можете в принципе использовать такую пряжу и для вязания детских вещичек вот в принципе пряжа в работе мне очень понравилась довольно таки нежная мягкая приятная на ощупь не колкая вот поэтому в принципе такую пряжу я использовать рекомендую для вязания так как пользуюсь ей сама. Соотношение цены-качества, в принципе, пряжа относится к бюджетным, довольно таким, и э, хорошее изделие из нее в итоге получается. Далее, э, еще что касаемо по уходу, стираем не выше 30 градусов, для того, чтобы не линяли изделия э, по ходу носки на тело и точно так же, чтобы не менялась окраска, в принципе, тон выше, тон ниже. Конечно же, оставляйте в комментариях, кто что вязал э, из этой пряжи, то есть, что вам понравилось, либо что-то, может быть, какие-то нюансы хотите отметить. И обязательно не забывайте ставить лайки, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!